приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут лилия сегодня у нас будет обзор каталога номер 14 компании oriflame и я покажу всего лишь 10 продуктов это будет такой топчик таких продуктов которые я выбрала и о которых я буду разговаривать с клиентами и для чего нужен этот топ для того чтобы как бы сделать акценты и зацепить внимание клиента. Я всегда рекомендую что-то вот сделать, какие-то либо закладочки красивые, может быть вы их в виде ленточек сделаете, то есть включайте фантазию, что-то придумываете, можете надписи делать на каталоге, то есть креатив всегда приветствуется. Я выбирала топ-10 целый час, я переклеивала закладки с одного места на другое, потому что в этом каталоге очень много интересного и на чем сконцентрировать внимание. Но почему именно топ-10? Ну, во-первых, невозможно хотеть необъятное. В каталоге полторы тысячи наименований продукции. Если говорить о каждом, вам не хватит просто жизни, чтобы об одном каталоге поговорить со всеми людьми. Во-вторых, очень удобно выучить некоторые продукты и о них разговаривать со всеми. И я всегда выбираю в обзор разные продукты для лица, для макияжа и для тела. Ну и бывают иногда ароматы, но очень редко. Кстати, я забыла один продукт добавить, но я его добавлю чуть позже. Итак, э -э приступаем к просмотру. Первая страничка, она и будет первая. Я объединила тут две новинки. Смягчающее средство и серия для ног. Дело в том, что смягчающее средство, оно будет приходить в такой коробочке. У меня это не новинка, к сожалению. А, но ну, во-первых, смотрите, в коробочке новый аромат апельсина, который... Очень вкусно пахнет. Я потерла страничку каталога и дотерла до дыр, потому что запах пропал. А приходит в коробочке, приходит в такой баночке 15 мл с натуральным прополисом. И это средство классно помогает все смягчить и все увлажнить. То есть мы начинаем глазки, носик, если натерли зимой губы, кутикулы, локти, колени, пятки, ранки, то есть все, что нужно смягчить. Я иногда мажу тут вокруг глаз, если чувствую, что хочется побольше, побольше дать питание, чтобы прям расправилась кожа, я наношу на кожу вокруг глаз, наношу на носогубную складку, чтобы прям расправить, размягчить. Ну, самое любимое место, конечно, это локти и губы, потому что, во-первых, очень вкусно пахнет, во-вторых, классно смягчает. Самое лучшее, мне кажется, средство для смягчения. И бывает зачастую, что локти от того, что люди часто сидят, вот, опираясь на стол, грубеют, даже у кого-то болячки, темнеет кожа. Выглядит это не свежо абсолютно. И смягчающее средство помогает устранить вот эту проблему. Поэтому очень крутой продукт. И у меня его часто заказывают. А тем более новинка всего 99 рублей. И, как я уже говорила, можно также использовать для пяточек. То есть, у кого лопаются, трескаются пятки, мы смотрим следующую страницу. И здесь у нас средство для распаривания. 150 миллилитров. Оно с имбирем. И будет классно разогревать, размягчать кожу ступней. Потом... Мы берем пилку и, отшелушивая мертвую кожу, наносим иногда смягчающее средство. Если очень-очень-очень повреждены пятки, то смягчающее средство поможет быстрому ранозаживлению. А также здесь есть крем с имберем и кардамоном. Я возьму себе все с этой странички, кроме пилки. Потому что пилки у меня есть в огромном количестве. И смотрите, когда приходит зима, осень-зима, кожа ног постоянно закрыто, колготки капроновые, носки, закрытая обувь. Зачастую люди сидят в помещении целый день, работают или учатся студенты в тяжелой закрытой обуви, ногам жарко, потом выходят на улицу, там холодно. То есть эти перепады, постоянная закупорка влияет еще сильнее, чем летом, когда ножки открытые, они дышат. Поэтому уход за ногами в принципе, он всегда требует ухода, то есть особого внимания тщательно, но зимой обязательно. Следующая закладка. Обожаю эту страничку, потому что серия Feel Good меня вдохновляет. Очень-очень. Мне нравятся все продукты. Но в этот раз у нас выходит новинка. У нас будет новый аромат Be Happy с яркими жизнерадостными нотами апельсина. Флакон будет выглядеть вот таким образом, то есть простой дизайн, красивый, яркий такой, яркая наклейка. Вот, В общем-то, что скажу про аромат. Мой аромат сливовый, он со следующей странички. Что хочу сказать про аромат. Стойкость небольшая, абсолютно примерно три часа я его слышу на коже, а потом он испаряется. Из пробника вообще практически нет стойкости никакой, но это и ожидаемо. Мне очень понравился аромат, поэтому я его возьму однозначно, несмотря на то, что он, мне кажется, на первый взгляд более такой девичий, более как-то вот предполагает, что юный особо им пользуется, но мне это нравится, поэтому я его точно возьму. И во-вторых, мне нравится то состояние, которое я получаю с этими ароматами. И, например, сливовый он очень похож на. Love Potion Secrets, то есть в нем такие жизнерадостные и в то же время сладенькие нотки притягательные. А вот с апельсином он будет просто очень круто вдохновлять. И также в этой серии, почему я выделила эту серию, потому что сейчас кожа у всех становится более сухая. Многие жалуются, что кожа шелушится, особенно на ногах. Поэтому средства с натуральными эфирными маслами, они будут более актуальны, чем какие-либо другие и именно здесь в составе входят натуральные масла, которые увлажняют, питают. При этом гели и пена для душа очень хорошо увлажняет и классно пенится. Вот, кстати, пена, я ее показывала недавно в обзоре, она очень плотная густая. И несмотря на то, что кажется, ну, здесь маленький флакон, всего 150 мл хватает надолго. А удовольствие... Просто невероятная, потому что когда наносишь эту пену на кожу, вот это все вот так лопается, потихоньку хрустит, эти пузырики. Это круто, очень круто. И хорошо отмывается кожа. Мне нравятся эти продукты, мои клиенты уже все, все, все о них знают, и многие заказывают уже регулярно из раза в раз эти продукты. И я думаю, что вам они тоже нравятся. Напишите в комментариях, будет интересно послушать ваш отзыв. Следующая страничка, тут я просто пищу, и опять же это тело, но вот у меня к сожалению не сохранились баночки, может они где-то есть, потому что обычно красивые баночки от кремов я сохраняю для того, чтобы что-то из рукоделия туда вкладывать, потому что у меня много всяких бусинок, магнитиков там для рукоделия, я шью себе скетчбуки, поэтому я такие баночки не выкидываю, они тем более такие милые. Вот, что я хочу сказать про эту серию. Ну, во-первых, здесь в составе входит черника, то есть аромат черники, он очень вкусный. Жалко, что у нас мало продуктов с черникой, потому что я бы их брала все. У нас как-то была маска для лица, я помню, я ее брала из раза в раз, там серия была, по-моему, еще крем для лица. Но вот я очень любила маску, потому что она так хорошо увлажняла кожу, при этом все время, пока она на лице... Просто этот аромат постоянно вдыхаешь и наслаждаешься. Здесь у нас входит набор два продукта. Первый крем для душа, по-моему, 150 мл, да, а крем для душа 200 мл и крем для лица и тела 150 мл. Но я лицо им не мазала, я мазала только тело, потому что для лица я все-таки предпочитаю более какие-то науэдж no продукты, более такие сильные, чтобы эффект был больше. Набор стоит всего 259 рублей. Вот что я хочу порекомендовать. Вот почему я здесь поставила закладку, хотя для тела уже выделила продукты. Дело в том, что многие мои клиенты, как и я сама, очень запасливые. И мы собираем уже подарки заранее. То есть Новый год это вот октябрь, ноябрь, декабрь. Декабрь уже бешеная суета. И если покупать подарки все разом, то это очень крупная сумма денег. Поэтому мы покупаем подарки заранее например несколько взять наборов с черникой потом в следующем каталоге что-то еще потом еще что-то собирается коробочка с подарками и к новому году уже готов и не так стрессово чтобы сразу выложить круглую сумму это очень красивый подарок во-первых здесь дизайн э, такой вот новогодний потому что уже в рисунке мы отслеживаем снежинки летают, да, такое все, вот как-то новогодняя тематика, поэтому я уже сейчас буду говорить, видите, какой классный подарок, вы же потом будете бегать с вытащенными глазами, искать что-то на подарке, давайте подумаем об этом заранее. Следующая страничка, это тушь для ресниц, это всегда актуально, кстати, здесь я выделила две туши в этом, в этом каталоге, потому что одна новинка, но я не могла пройти против, мимо вернее, мимо туши 5 в одном XXL, потому что она одна из наикрутейших тушей, ну, по крайней мере, для меня, это лучшая тушь в Reflame, вот так вот выглядит флакон туши зеленый такой или темно-синий, очень удобная кисть. У меня, кстати, эта тушь уже высохла, я ей не пользуюсь, но я ее сохранила для демонстрации, чтобы показывать клиентам, потому что когда я пойду, я скажу, смотри, какая классная кисточка, смотри, какая она удобная. Вот. Действительно, самая удобная кисть, она и круто разделяет ресницы, удлиняет, укладывает их так в форме веера, то есть приподнимает и фиксирует. И для меня эта тушь все-таки королева туши. Хотя мне в Арифлейм нравится еще несколько вариантов, которые мне подходят. Потому что не так просто для моих ресниц капризных подобрать тушь. Это крутая тушь. Ее знают, мне кажется, все. Она очень похожа с тушью классической опять в одном. Тоже серия The One. Но кто пробует вот эту, говорят, что это больше нравится. Я не знаю. Напишите в комментариях, как у вас с этим дела. Мы продолжим дальше. Да, конечно же, конечно же брови. Брови всегда в тренде. Очень модно такие естественные пушистые, пышные брови. Но если природа не наделила такой красотой, что нам делать? Мы берем коробочку всего за 299 рублей. Будет вот такая вот палетка. Классная палеточка. Очень мне нравится, она компактная, такая небольшая. Палетка стоит из зеркальца то, что тоже удобно. Я вот так поворачиваю, когда нет большого зеркала. Потому что вертикально неудобно, я поворачиваю горизонтально и крашу брови, потому что видно достаточно хорошо. Два оттенка теней. Если, например, мне светлые слишком светло, я чуть-чуть их смешиваю друг с другом. Прям просто кисточкой чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Получается средний промежуточный оттенок, а третий это воск. А воск нужен для того, чтобы уложить, придать вот эту лохматость и зафиксировать. Во-первых, если вдруг попадете в снег, в дождь, то это все не растекается, не смывается. То есть все зафиксируется будет очень надежно. А внутри, вот внизу нас ждет ящик с помощниками. Здесь две кисточки. Одна черненькая для теней, вторая беленькая для воска. Все продумано для мелочей. И уже на протяжении многих лет, с того момента, как только вышла эта палетка, я ее все время заказываю. Заканчивается одна, я беру другую. Мы, кстати, с дочкой пользуемся. Хватает надолго. Больше, чем на год однозначно хватает. Хотя в основном пользуюсь каким-то одним оттенком. Когда была брюнетка, у меня оставался светлый цвет. Сейчас, когда я более светлым оттенки волос я пользуюсь в основном светлым и чуть-чуть иногда темного ну кое-где в каких-то местах я делаю более темный рисунок брови чтобы были более выразительные бровки вот. очень рекомендую попробовать если никогда не пробовали, я думаю, вы влюбитесь в этот продукт далее, то, что как раз я забыла сейчас я возьму эту баночку чтобы вам показать и продолжим. итак Следующая страничка – это пребиотический напиток. Вот такая вот страничка. Почему выделила? Мне очень радует в последнее время, что в каталоге Oriflame стали делать скидки на некоторые продукты Wellness. То есть в одном был астаксантин, потом омега-3. Сейчас пребиотический напиток а, с пищевыми волокнами. И я вижу результат этого напитка на себе. Очень многие у нас в чате девочки пишут, свои классные результаты. И больше всего мне понравилось наблюдение самой внимательной моей коллеги. Она сказала, что когда начала пить этот пребиотический напиток, то заметила, что витамины начали усваиваться в разы лучше. То есть Wellness Pack она пьет и напиток, и витамины усваиваются в 100 раз лучше. Представляете, как это важно? То есть мы не теряем да, часть полезных э, свойств витаминов благодаря тому, что этот напиток улучшает работу пищеварительного тракта. В общем-то, очень-очень полезная штука. Всем рекомендую изучить. И мне кажется, этот продукт нужен всем людям. Потому что кто хоть, один, хоть раз в жизни каждый человек пил антибиотики или колол антибиотики. Тогда точно нужно да, все это восстанавливать, нашу микрофлору. Следующий разворот. Уход за лицом. Я выбрала серию Королевский бархат, потому что это действительно очень достойный комплекс. А, комплекс полный. Включает в себя очищение, тоник, гель-тоник, крем для глаз и два крема, дневной и ночной. Многие спрашивают, а для чего нужен ночной крем? Вот я утром помазалась и ночью могу им же помазаться. Смотрите, они абсолютно разные. Ну, во-первых, у меня они оба есть, потому что я люблю эту серию. И несмотря на то, что я фанат серии Novage, я периодически переключаюсь на серию Королевский бархат Royal Белвет. Мне очень нравится, особенно ночной крем. Я, кстати, делала эксперимент с кремом для глаз. Я на один глаз носила крем Королевский бархат, а на другой свой любимый Экологен. И целый месяц я просто наблюдала... Как ведут себя крема, как чувствует себя кожа, есть ли какие-то изменения, ухудшения, да, там, ну, что-то разница. И вы знаете, я единственную разницу заметила, что крем для глаз Королевский бархат, он более такой густой, и его сложнее наносить, то есть его вот так надо тщательно вот распределять, то есть если коллаген такой легкий, такой, пум, и все, и нанесли, потому что он прям легкий и сразу впитался, то Королевский бархат, он более такой вот... Требует тщательного вбивания, потому что растягивать кожу не рекомендуется. И мягенько подушечка, я вот так его распределяла. Вот, по поводу ночного крема, чем он мне нравится? Он просто невероятный. Вот просто его вот баночку открываешь, я вам покажу саму упаковку. Но крем вскрывать пока не буду, потому что у меня только недавно я начала крем Экологен ночной. А следующий как раз открою Королевский бархат. Вот такая красивая баночка. То есть я просто беру в руки и уже получаю вот эстетическое удовольствие. У нее такие обтекаемые формы, такой весь приятный. А сам крем внутри сиреневого цвета и нежный-нежный аромат этого крема. Он с экстрактом черного ириса и он очень полезный для кожи. И кожа любит, когда периодически идет смена Комплексов, то один, то другой. Вот я сейчас коллаген использую, потом перейду на королевский бархат. Потом я возьму новинку Ultimate Lift. Да, то есть потом вернусь опять к коллагену. То есть зимой я буду в более таких вот э, мягких, густых э, кремах. А потом перейду на свой любимый коллаген. Вот, похвалила вам эту серию. Мне она самой очень нравится. И в этом каталоге огромнейшая скидка. Если вам в районе 40 лет, то есть не обязательно вот ждать 40 и все. То есть если вам 38, 37, 35, но у вас очень сухая кожа и требует питания, вы можете смело уже брать эту серию. То есть не обязательно прям четко смотреть на эту цифру и не днем раньше. Как у меня одна девочка говорит, ой, мне скоро 25 лет, и я смогу заказать себе True Perfection. Я говорю, ну, не надо ждать прям дня рождения, если тебе сейчас 23, и ты хочешь вот чего-то отдать да, коже, можно. Тут просто восторг. Следующая страничка. А шленки потекли. Это новинка серии Giordani Gold. Кто помнит, года два назад у нас как раз выходила такая серия матовая с металликом. Матовый металлик. И тоже было пять оттенков, но помады были немного другие. Кстати, не сильно отличается. У меня аж три. От жадности я схватила три помады. Я ими мало пользуюсь, потому что для меня они суховаты. А как бы хочется более дать мягкости губам, увлажнить хочется, вот как бы они суховатые, поэтому я под эту помаду наношу какой-то бальзам, то есть я наношу, даю сначала мягкость губам, а потом сверху уже металлик, вот у меня три оттенка, как раз вот такой вот нюдовый один цвет, как золотистый нюдовый, один оттенок розовый, розовый металлик, но на губах выглядит бесподобно, и одна самая красивая, это ярко-ярко-красный такой цвет, поэтому я рекомендую, во-первых, взять один оттенок, сначала попробовать, как он будет у вас на губах, если вам понравится, вы к нему приловчитесь, то можно брать хоть все, потому что они бесподобно красивые, и также я вас хочу предостеречь, не затягивать свою покупку, потому что в прошлый раз, когда эти помады у нас вышли, то я успела купить, а потом они пропали. Вот, например, вот этой красной больше не было. У меня ее заказывала одна клиентка, долго-долго ждала, и мы уже потом просто перестали ее ждать, она заказала что-то другое. Поэтому не тяните с покупкой, как правило, такие вещи эксклюзивные, они недолго бывают с нами, и поэтому быстро разбирают. Так, следующая страничка. У меня почему-то всегда, когда выходит новая тушь, меня ж прям счастье оборевает. Мне кажется, что когда-то выйдет такая тушь, которую просто я один раз проведу, и у меня будут ресницы вот просто такие огромные, такие классные. Поэтому каждый раз я покупаю все новинки туши. И этот не будет исключением. Обязательно закажу, попробую, запишу свой обзор. И у нее необычная очень кисточка. Я знаю, что многие девчонки, так же как и я, любят что-то новое, все необычное, любят экспериментировать. Поэтому я выделила эту тушь, буду о ней говорить и рекомендовать тоже попробовать. Ну, скорее всего, будут ждать от меня моих результатов. И десятку завершает. Очень крутой продукт, я уже пробовала, вы можете посмотреть на канале, есть обзор новой тональной основы с пребиотической сывороткой, она волшебная. Это просто, знаете, поцелуй, сладостный поцелуй кожи с тоном, какой-то необыкновенный, просто я ее когда наносила, я, конечно, я видео не показываю всегда своих ярких эмоций, но я просто, у меня все ликовало внутри, от счастья, что этот тон, он просто вот, вот сам вот растекается, как будто обнимает кожу, при этом он прячет поры, он все сам делает. Он подстраивается еще и по цвету, потому что у меня слоновая кость пришел в, в заказе, в наборе, а для меня как бы он показался темный сначала, а потом он подстроился, и его перестало быть видно. Я сейчас выписала себе все пробники и запишу обзор ну, все вот пятницу получу и все вам запишу покажу так что я хочу сказать мои наблюдения я пробник использовал за 4 дня то есть я каждый день пробовала и наблюдала удовольствие бесконечное ничем не было омрачено абсолютно потому что бывает такое что первый раз пробуешь потом начинаются какие-то вылазить подводные камни здесь же значит за четыре дня не было никаких подводных камней самое главное что даже вот если я утром наношу макияж и до позднего вечера я смотрю в зеркало в зоне, где выражены у меня поры, ничего не изменилось. То есть она вот как лежала, вот незаметной невидимкой, так и осталось лежать, потому что в основном все основы к вечеру все равно как-то вот собираются куда-то там и так далее. Что еще интересно, что эту основу можно использовать без пудры. Она вот как бы на коже. И все, и классно, супер лежит. Но в любом случае, я, несмотря на то, что мне очень-очень понравился этот тон, всего, правда, пять оттенков, маловато оттенков, я вам все равно рекомендую выписать пробники. Потому что, вы знаете, что одному человеку, может быть, идеально подходить продукт, другому вообще не подойдет. Один продукт кому-то так себе, да, другому скажет, что фу, какая гадость. Или наоборот, человек будет в восторге и не поймет, как вы можете не любить этот продукт. Потому что мы все разные, разный гормональный состав у всех. И, кстати, бывает такое, что в один период времени нам продукция не нравится, а проходит время, меняется погода и продукция нам подходит. Это тоже нужно учитывать. Поэтому а, продукт не, не из дешевых. Я рекомендую, сколько он стоит, 799 рублей. Я, конечно, рекомендую взять пробник. Попробуйте, поносите на себе, посмотрите ощущение кожи вам хватит на несколько дней пробника. И тогда уже точно решите, брать или не брать. Вот на этом мой обзор заканчивается. Я надеюсь, что мои рекомендации вам Бывают полезные, вы что-то используете в своей работе, для работы с клиентами, для работы своей командой. Я вам желаю всем огромных успехов, классных результатов, и чтобы все ваши планы, которые вы ставите перед собой, они все были реализованы и даже больше, чем вы ожидаете. Успехов всем вам и всего самого-самого доброго! Пишите комментарии внизу, а если видео полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!